Всем привет! Звук работает. Меня зовут Юра Гашовский, я расскажу сегодня о происхождении человека. Я сразу признаюсь, я не антрополог, я химик, поэтому я расскажу про эту тему не профессионально, а от души. И рассказ мой поэтому будет не связанный и такой немножко сумбурный. Ну а что делать, как бы придется. Итак, Поехали! Вот это простенькое деревце показывает о происхождении человека. Корнями оно уходит глубоко вниз, примерно на 4 миллиарда лет, когда на нашей земле каким-то образом зародилась жизнь. Но нас это все не интересует, нас интересует всего лишь 2-3 миллиона лет назад, когда вот этих вот обезьянок ученые договорились называть люди, им дали специально по ватыне название Homo. Перед этим был вот такой вот у нас как бы мы видим граница и конечно же не было такого дня когда вот эти приматы австралопитеки или другие заснули еще обезьянами а потом раз и проснулись людьми нет эволюция так не работает она работает более плавно и некоторые границы размывает есть вообще более другая с схем... схемка она более интересна она взята с сайта антропогенезру и она мне нравится больше своей наглядностью потому что мы видим что на самом деле это никакое не дерево и веточки растут не отдельно а это такая сложная, запутанная детективная история с перемешиваниями и так далее. И хотя этой схемки всего несколько лет, она изначально неполная и уже даже, кажется, устаревшая. Дело в том, что э, палеантропология развивается такими семимильными шагами стремительными. Вот мы сейчас смотрим с вами на картинку классическую, родом примерно там, из годов 80-х. И вы видите, насколько много уже есть находок какие они полные то есть этот тут указаны только такие самые основные месторождения находок и так далее а за прошедшие 30 лет накопали еще больше узнали еще все круче и поэтому слова чарльза нашего дарвина который говорил что когда-то в кавычках недостающее звено между обезьяной и человеком будет найдено они оказались пророческими как собственно практически все остальные гениальные догадки этого гениального ученого что мы видим здесь в первом приближении? Мы видим, собственно, вот этот путь к человеку. Если сказать кратенько, ну, увеличивается мозг, э, уменьшаются челюсти, зубы. Э, в целом череп становится более таким округлым, более таким детским, более тоненькими становятся с э, кости черепа, как правило. Не такой выпуклый рельеф. То есть мы постепенно превращаемся в тех людей, которых мы с вами любим. Значит, для... я сделаю такую оговорку, э, хоть мой рассказ будет и не связанный, но я вынужден буду сделать некоторые вступления для того, чтобы э, ввести в тему людей, которые никогда ничего до этого не слышали о происхождении человека, мне придется рассказать о классических представлениях. Вот классический первый человек, которого, собственно, начали называть человек, это Homo habilis, человек умелый. Ну, его начали так называть, потому что он уже регулярно стал изготавливать каменные орудия труда, которые находят частенько в месторождениях с его э, останками. И вот ему так дали. Пусть это уже будет не австралопитек, а, допустим, хомо habilis. Некоторые ученые современные называют его поздним австралопитеком. Некоторые ученые современные поздних австралопитеков, которые сейчас накопали, говорят, что они больше похожи и жили раньше, чем хомо habilis на человека. Ну, это уже детали. В конце лекции я обязательно дам ссылки на настоящие книжки по антропогенезу и на настоящие сайты по антропогенезу. Второй устоявшийся вид хомо, который сосуществовал, как вы видите, с хомо-хабелисом, это человек рудольфийский. Вообще, очень такой распространенный спор среди антропологов был и вроде бы как бы даже иногда сейчас продолжается, а не является ли рудольфенсис просто самцами хабилеса, а хабилесы, соответственно, самочками рудольфенсисов. Но э, все-таки скорее некоторые отличия там настолько вот есть, что может быть это действительно вот такие разные виды. Почему я сделал такую оговорку, вы увидите дальше. Первым человеком, который уже полностью можно так сказать, приспособился к жизни в саваннах, встал уверенно на две ноги настолько, что уже побежал из Африки завоевывать мир дальше. Это был хомоэргастер, человек работающий. Первый устоявшийся вид человека, который мы вообще без оговорок уже можем назвать человеком это или несколько подвидов, которые друг на друга очень похожи. Это человек прямоходящий, хомоэректус. Существовало некоторые антропологи выделяют несколько подвидов, скажем так, азиатскую и африканскую, ну по месту, по месту их находок. Но они, в принципе, очень сильно похожи друг на друга, и у них есть общие черты, которыми они отличаются. Ну вот, например, если мы смотрим вот этот череп, этот череп найденный, миллион э, который человека жил миллион лет назад на острове Ява, череп Сангиран э, он отличается ну просто гипермассивностью такой во-первых этот э, человек был метр восемьдесят ростом примерно плюс мы видим что его лицевой скелет очень крупный у него огромные надбровные дуги ну, вот вообще в принципе все выпирает что только можно выпирать вот как видите по реконструкции и зубы огромные челюсти то есть это был такой крепыш который собственно уже несомненный человек и дал нашим предкам старт очень интересная оговорочка антропологам и археологам очень невероятно повезло когда они нашли относительно недавно в начале двухтысячных вот эту семейку из маниси то есть это в буквальном смысле может быть одна семья либо очень очень узкая популяция которая жила практически одновременно дело в том что там очень сильно ученым повезло с датировками, и они очень сильно, ее э эти датировки показывают, что буквально эти люди могли быть между собой знакомы. И чем именно это интересно? Во-первых, своей сохранностью. То есть вы видите вот реконструкцию этих черепов для такого возраста. Это отличнейшая сохранность. Плюс, что мы видим? Черепную крышку молодого мужчины, череп девушки лет 15, череп подростка молоденького. И самое интересное, череп старика, у которого выпали уже практически все зубы, это очень такой древний старик, видно по черепу, и костные ямки уже заросли костным веществом, то есть вот это показывает, что он как минимум без зубов прожил уже несколько лет, они а не успели у него зарасти и так далее. И, археологи, и антропологи делают из этого вывод, что это тоже уже были непосредственно люди, потому что как минимум, ну попробуйте выжить, вот без зубов совсем, без поддержки сородичей, без какого-то чувства сострадания и так далее. Ну, то есть тут такой вопрос уже философский. И самый интересный череп – это череп вот этого мужчины. Чем он интересен? Его объем мозга всего лишь 564 кубических сантиметра. У этих товарищей он доходит до 730. То есть очень большая разница, там порядка, можно сказать, 20-25% для таких э, очень большой разброс. Поэтому… У них был, конечно, повод над ними смеяться за то, что у них был маленький мозг. И вообще, если бы мы нашли этот череп отдельно, мы скорее бы сказали, что это еще Рудольфенсис. Он ближе туда, к Хаббелисам, к самому началу. А эти ребята уже как минимум эргастры или даже начинающиеся эректусы. Но поскольку это одна семья, вряд ли они над ним смеялись, потому что выглядел он примерно вот так. И, соответственно, никому бы не советовал вот идем дальше мы уже потихоньку приближаемся сюда к нам вот такие похожие ребята человек гейдельбергский это известнейший череп татавельский человек это реконструкция нашего уважаемого антрополога герасимова классическая это более современная уже такая 3d э, компьютерная графика такие ребята были скорее всего предками неандертальцев а похожие на них в это время существовали в африке и потихоньку эволюционировали через несколько еще веточек к нам. А, а эти ребята дали, э, были предками неандертальцев, потому что этот, этот череп нашли во Франции. И потихоньку, когда свои мы раскапываем, раскапываем ближе к нам, уже находим неандертальцев. Это вот эти наши двоюродные братья. И когда мы говорим неандертальцы, я посчитал просто преступлением не рассказать именно конкретно об этом черепе, потому что, во-первых, ну, он тоже классический, найден еще в начале 20 века, тоже описан в том числе и нашими отечественными ну, советскими, скажем так, антропологами. Эта реконструкция Герасимова сделана. Э, э, это череп мужчины, которому около 60 лет. Для неандертальцев это крайне нетипично, потому что средний возраст неандертальцев примерно 23 года. Средний возраст сапиенсов, которые существовали с ними того времени, примерно такой же, может быть, там не намного больше. И поэтому дожить до 60 лет в тех временах, будучи неандертальцем, это уже очень круто. Более того, этот просто рекордсмен по травмам разного рода зажившим травмам у него были переломы абсолютно всех конечностей которые зажили как видите у него тоже практически нет ни одного зуба и тоже эти все костные ямки давно зажили у него отсутствовало несколько пальцев у него не было глаза он был выбит при жизни и судя по всему сначала думали что это такое хитрое захоронение в котором он похоронен но сейчас некоторые антропологи я слышал версии говорят о том что в общем то его засыпало в пещере, было обрушение в пещере, и так бы ему вообще жить и жить бы этому человеку месиво еще. Ну, не повезло под самый конец жизни. Значит, параллельно в Африке происходило примерно вот такое. Это уже практически мы. То есть некоторые говорят, что это какой-то ранний пресапиенс. Некоторые говорят, что это ну, вот собственно ввели какое-то название для него. Ну, нам ничего не мешает в рамках нашей лекции назвать его вот именно нашим предкам, таким вот архаичным сапиенсом, предсапиенсом. Хотя мы видим, конечно, что Чуть-чуть еще что-то есть такое не похоже, но такие брови, у него надбровные дуги слишком большие, тоже отличаются такой массивностью, подбродок вроде еще не так совсем, такие еще немножко другие, но в принципе он уже наш. Теперь переходим к самому интересному. Если вы посмотрите на датировки, то если вы не слышали до этого о человеке Форесконн, то вы можете сказать, что, ребята, тут уже как бы скоро египтяне пирамиды начнут строить, а они еще бегают на острове Флорес в Индонезии. И, судя по всему, вот именно островная изоляция привела к тому, что ректусы, которые жили на Яве, каким-то образом добрались до Флореса, и там эволюционировали. Да, мы можем вспомнить дарвиновских юрков, которые там на островах разные получались. И такой же принцип эволюции, в принципе, можно распространить на любые живые существа, в том числе и для людей. То есть на этом флоресе существовали карликовые слоны, карликовые стегадоны, карликовые там еще кто, и карликовые люди. Почему бы нет? Но конец им положило извержение вулкана, которое было, которых там вообще постоянно происходит. И вот 12 тысяч лет назад они эту популяцию убили. Если мы смотрим на череп, большой соблазн, и многие антропологи так и сделали, назвать его, может, это микроцефал, может быть, это какие-то, скажем так, патологические представители, собственно, наших сапиенсов. Ну, как вы поняли, это современный череп, а это череп этого хоббита, в кавычках. Но дело в том, что э, в этой пещере нашли останки как минимум уже 17 разных индивидов. И, соответственно, предполагать, что вот так популяция вот каких-то таких вот микроцефалов или нездоровых представителей Homo sapiensов так долго и так успешно выживали в непростых условиях острова Флореса, более маловероятно, чем все-таки это скорее всего, да, действительно, вот такой вид у нас и существовал с нами. И теперь переходим к самому к самому к свежачку нашему. Это такая вот схематичная, очень схематичная очень схематичная схема, да, пещеры, находки в пещере Rising Star, восходящая звезда, которая находится на юге Африки. Значит, эта пещера давно привлекала спелеологов и людей вот этих экстремалов, которые лазят э, по пещерам вот этим маленьким, он так и назывался ходом Супермена. Почему он назывался Ходом Супермена? Потому что там могли пролезть только субтильные очень личности, такие худые и ну, действительно настроенные на большой экстрим, потому что этот проход мало того, чтобы узким, он еще утыкан просто такими очень острыми, острыми шипиками планитными, и он такой шкуродерный очень лаз. Вот они залезли туда, э -э, два парня, археолога, или даже сколько их звали, Стивен Такер и Рик Хантер, и не или не поленились, а нашли еще вот этот новый ход в новую камеру, которая была не очень большая, там примерно метр на 9 метров, но они там обнаружили вот такое. Очень много костей каких-то людей, они не растерялись, они побежали к самому известному южноафриканскому антропологу, им оказался на счастье Ли Бергер, который до этого прославился открытием одного из видов австралопитека в пещере Малапа австралопитека Сидиба. И когда он понял, когда он увидел эти фотографии, когда он понял, что они нашли, он помчался туда. Сам он, конечно, пролезть не мог, потому что Либергер такой, в общем-то, мужчина крупный. Поэтому ему пришлось вызывать, сейчас я расскажу, кто это, ему пришлось вызывать туда девочек-спелеологов, археологов. И быстро-быстро там все доставали, лезли, все делали четко, доставали, до сих пор достают, потому что открыли только в 2013 году, и еще исследования ведутся. Статьи толковые пока вот мы ждем, она вот-вот уже, может, вышла сегодня, ну, посмотрим. Значит, а вот это в тему продолжения 3D-печати, мне вот ребята, Коля, Коля, ты где? Вот. Николай, он является самым крутым 3D-принтерщиком Харькова. Это вот сразу я говорю, да. И он напечатал мне, сделал 3D-модель. Мы нападали там в Фейсбуке на антропологов, они нам все-таки скинули на специальную компьютерную программу, которую Коля загрузил в свой 3D-принтер и напечатал вот такого Homo на Леди. Он натуральную величину, как бы не удивляйтесь, он чуть меньше, он жил тогда, и если датировки, подтвердятся, что э, по некоторым данным пока нет таких четких датировок, поэтому я вообще не вправе об этом говорить, но я удержаться не могу, поэтому скажу, есть э, разные варианты. Вот, скажем так, двух с половиной миллионов лет назад и до полутора миллионов лет назад. Если две с половиной, то он пересекает вот этого Homo habilis нашего первого. И получается, он больше, скажем так, похож на современного человека по определенным антропологическим. Ну, у него меньше зубы, у него меньше надровный рельеф, у него более такая форма черепа, несмотря на то, что он маленький. Но зато формочка больше похожа в чем-то на habilis. И тогда, может быть, скорее он наш предок, а Хабелис, это боковая ветка, скажем так, в кавычках. Но может быть наоборот, и этот вот, залезший первый спелеолог пещеры, восходящая звезда, э сам туда залез и вымер, являлся тупиковой ветвью. Вот так он примерно выглядел, то есть что-то гораздо симпатичнее, как по мне про Ну Во всяком случае он новенький, поэтому мне хочется принести какую-то эмоцию в это. И я специально написал большое большую датировку, взял ее максимальную, ну потому что я очень на это надеюсь, это будет как бы круто, и небольшой такой переворотик в науке, а мы всегда это ждем мы всегда это любим. И, как обещал, мы, я м, даю ссылку на самый крутейший сайт, который я вообще рекомендую изучить от корки до корки, на книжку Чарльза нашего Дарвина происхождение человека половой отбор, и на э, книжки современных, очень крутых биологов, антропологов, которые пишут про человека. Зубов, Лев Борисович Вишняцкий и, конечно же, Александр Марков. Это вот наш родной Докинс постсоветского пространства. И он пишет, конечно, очень все подробно, четко и гораздо лучше, чем я рассказал за эти 15 минут. Спасибо. Надеюсь, у вас нет вопросов. А, есть все-таки... Ну, э, есть несколько методов э, датировок. Наверное, вы все слышали про радиоуглеродный метод анализа. Он да. довольно-таки простой, но у него есть существенный недостаток. Им трудно датировать э, предметы, которые, скажем так, условно, старше 40 тысяч лет, потому что... Он слишком быстро распадается, и там уже потом трудно отделить один из этого другого. другого. Есть более крутые методы. Ну, про все рассказать, конечно, не могу, потому что отдельная даже не 15-минутная лекция. Но я, допустим, скажу про, ну, не знаю, вкратце про аргон-аргоновый или калий-аргоновый метод, которым, собственно, датировали, например, семейку из Маниси. Если кратко, то у меня вообще большое удивление, как химика, было, когда я узнал, что калий-40, вообще-то радиоактивный, элемент просто он распадается если не ошибаюсь там 19 миллиардов лет то есть наша планета образовалась там урбара 5 миллиардов лет а калий еще даже на четверть не распался вот и очень удобно именно тем что он распадается в инертный газ аргон мы можем смотреть и собственно по накоплению скажем так этого инертного газа по соотношению определять возраст довольно-таки точно Что? Но он инертный, но это уже отдельный такой способ, скажем так, есть способ определения, сколько там калия было, сколько превратилось в аргон, и поэтому соотношение соотношению примерно Может ли это любви Бога, или это абсолютно две разные... Ну, не знаю, я за себя могу ответить. Мне кажется, конечно, это абсолютно разные вещи, и дарминист не может верить Богу. Но, в принципе, я никому не запрещаю это делать какое-то дело такое. То есть я ни в коем случае за это вы меня спросили. Ни я больше посеяние никому не навязываю. Но, по-моему, если ты разбираешься. Тут даже дело в том, что дарминизм, если ты видишь достижения науки хотя бы прочитал, ну скажем так, хотя бы популярно научную литературу по разным направлениям, а направление всего три. Это физика, биология. Давайте пока даже два физика и биология, То в принципе, то, то, в принципе верить, ну там не остается места для веры в Бога. Это то же самое, как сказать, но ну, я верю там в Деда Мороза. Ну ты Деда Мороза верить, я как бы в него верю так же, как в Бога. Да. Да. Ну, возраст по отсутствию зубов, кстати, довольно-таки легко определить, легче определить. А сейчас объясню, я приведу пример. Ну, вот, вот представьте, я понял, ну, ну, возраст по зубам определить легко. Это определит любой медик, потому что он видит, как костная ткань срослась, была ли это травма зажившая при жизни или не при жизни, или она еще что с ней происходила, поэтому относительно легко. Ну, конечно, не, не до года, не до месяца, но мы хотя бы можем сказать это пожочек. А мужчина и женщина. Ну, давайте представим современную ситуацию. Вот, например, возьмем череп Вавуева. Сейчас, сейчас, Череп Вавуева и череп, допустим, женщины-пигмея, допустим, или японки. Это, они принадлежат к одному виду. А кого мы нашли, как бы, вот когда мы находим один череп, кого мы нашли? Вавуева или женщина-пигмея? Очень трудно определить. Это вот, представьте, ну, это, извините, утрированный такой пример привел. Так они современники, они сапиенсы. И если они создадут одну семью, у них родятся дети сапиенсы, которые также могут создать семью с любым другим по планете. Куда-нибудь такнуть пальцем, найти там себе супруга и создать семью. А с ними чуть сложнее, потому что это для нас там, ну, миллион-полтора миллиона лет назад. Ну, извините, это как бы 500 тысяч лет. И мы когда находим в пещере даже что-то рядом, ну, между ними может пролегать ну, там, десятки тысяч лет. Это немало. И, соответственно, за это время, когда мы находим единичные находки, очень бывает трудно сказать. А, и плюс они все, ну, по определению, похожи друг на друга, потому что это все один род, это гоминиды. А у них ну, они прямоходящие, у них два глаза, да, как мы видим, там, практически всегда одинаковое количество зубов. Э, отверстие, которое свидетельствует о том, что вот позвоночник, что он ходит прямо, да, шимпанзе это отверстие было бы смещено вот сюда и так далее. То есть мы в априори находим похожие вещи. И на примере вот семейки этой из Дмониси вы можете увидеть, что они могут быть разные. То есть, правда, это не так, что Нет, нет, нет, нет, боже, спасибо, не, не, не, все не так, вы поняли. дело не в том, смотрите, я, во-первых, нет, есть способы отличить, конечно, женский от мужского, если мы как бы сравниваем их, если у нас хотя бы есть популяция, выборка. Здесь, во-первых, суть как по мне, может быть меня дополнят антропологи и профессиональные, но, во-первых, мы находим часто не полный череп, а мы реконструируем его, то есть в этом, во-первых, есть проблема. Во-вторых, есть основная тенденция к приближению вот если мы смотрим на ту первую картинку, есть основная тенденция, что м -м, черепа мужчин и черепа женщин в протяжении вот этой вот линейки становятся все более и более похожи друг на друга. Представьте современных обезьян. Хорошо. Гриву. Вы видели гориву самца и гориву женщин? Их черепа, поверьте, очень сильно визуально отличается. Гораздо больше, чем отличается даже черепа луила от черепа японки. То есть они очень сильно отличаются принципиально. И, скажем так, в процессе эволюции, судя по всему, человек социально избрал такой путь эволюции, вот тот, собственно, половой отбор и так далее, что наши черты становятся все более и более похожи. То есть чем дальше, тем мужчина от женщины в антропологическом плане отличить все сложнее. Ну, например, гориллы избрали, ну я такой уже немножко отличный, например, у них такая четкая иерархическая структура, один самец, грем самок, и самки реально они просто в два раза меньше гориллы по весу, ну, в среднем, это нормально. А у нас как бы ну женщина еще немножко как бы меньше, чем как правило в среднем, но нет, нет такого большого отличия как у других приматов, у тех же шимпанзе из Это современные приматы. А как было у древних? Ну большой вопрос, но есть как бы подтверждение, что все-таки у них было ближе. Там скажем так, современном в, в этом плане. Да. Угу. Возможно. да, возможно. Конечно. Просто вопрос в том, что ДНК долго не хранится. Это вообще-то сложный полимер органический. Он плохо хранится в влажном климате, в теплом климате. А в основном, когда мы говорим про эволюцию человека, мы говорим про Африку. Там, собственно, и кости плохо хранятся, а не то что ДНК. Есть находки ДНК и расшифровка ДНК неандертальца, некого такого человека, денисовского человека, который известен, собственно, по фаланге пальца и по нескольким зубам когда из него удалось извлечь ДНК. Вообще-то ожидали увидеть, что это ну, обычное, нормальное неандертальское ДНК, которую к тому времени уже расшифровали, сравнили с сапиенсом. Увидели что-то совершенно другое. Ну, есть предположение, что это гейдельбергцы, но ну, наука так не работает, поэтому предположения мы делать не будем. Мы просто знаем, что вот есть пальца и существовал такой человек, который, скажем так, примерно так же отличался от сапинца, как, как и от неандертальца. И это было вот, три разных вида. И да, существовали смеси, существовала гибридизация. То есть, если мы посмотрим на эту картинку, то она мне тем и нравится, что мы видим небольшую примесь неадрепатских генов, небольшую примесь э, денисовских генов. Причем, если мы говорим о чистом сапиенсе, это утрированно скажу, то это в основном африканцы. Когда африканцы начали выходить... Первые сапиенсы, которые начали, не было несколько волн выхода из Африки. но ну, мы этого не будем пока касаться, если другого просто такого не будет. И вот, когда они выходили, они смешивались на Ближнем Востоке с европейскими неандертальцами. Это те, те люди, которые эволюционировали, собственно, в Европе, были приспособлены к холодному климату. Тогда был ледниковый период. Вот. А еще дальше, судя по всему, там на Алтае, ближе к Азии, они еще смешивались и с денисовцами. И да, когда мы сравниваем современную ДНК, мы видим, что среди, африканского, среди африканцев, ну так скажем, в кавычках неандертальских генов нет, и денисовских генов нет. Но неандертайских генов много в Европе и по всему другому миру, вне Африки, и денисовских генов больше всего как раз вот в районе, скажем так, Азии, там вот туда Алтая, Сибири и так далее. Ну так. Да. Да. Почему а что... Ну, во-первых, -во наши братья, ну смотрите, люди как бы сейчас, в общем-то, когда появились самолеты, поезда и все, перемешиваются так, чтобы попробую усилить, как они перемешиваются. Но тогда у них были две ноги, это тоже было немало. Поэтому они все-таки бегали и друг с другом смешивались. И, соответственно, если мы э вот так в Губоецке проводим линию с то это Волкова примерно. Вот так вот обозначено. Но примесей никто не будет исключать, причем не только к самим Сапиенсам, да, так скажем А тут такая сложная, действительно сложная, запутанная история, которую я боюсь просто даже начинать в рамках ответа на вопрос. Это вот лучше все-таки зру и книга Маркова, и книга других ученых. Да. Вопрос друзья. Грузия. Вы говорили, что последнего представителя мозга А гипотеза только одна, что как бы это шахмат тем любителям увеличивать количество гоменит при каждом найденном черепе, и показатель того, что, судя по всему, люди всегда были изменчены. То есть в нашем зале сейчас сидят люди, у которых ну, разные черепа, и, судя по всему, раньше это сохранялось, эта тенденция, и может быть даже иногда и усугублялось. Возможно, есть и другие какие-то объяснения, но это кажется, вот пока, во всяком случае, мне, как дилетанта, самое логичное. Да, Ген. Я по концу в Калиадон-Вомедии сфотографировал, я пришел, что-то встретился в Википедии, и я узнал, что вы делаете возраст по совмещению с уменьшением Аргона и Гальция. Вопрос такой. Да, ну это... Да. Да. И, пожалуйста, мой интерес. Откуда во-первых, сняла, что это тот э, кальций сорок, который образовался в результате распада калия, а с того кальция, который изначально был в костях. Mm -hmm. Хороший вопрос от химика, олимпиадника. Я тебе это запомню. Ну смотри, во-первых, карбон он там сохраняется, а больше куда ему деваться из-за каменистости? Он образуется собственно внутри костей, и он поэтому там и остается. Это инертный газ. И это крупный инертный газ с крупной молекулой, которая не так-то просто. Если бы там образовывался водород, да, он бы там находил лазейки. А аргон не так-то просто. Он держит молекулярными фильтрами. Как же кальция от кальция это такая нетривиальная задача, которую я напишу сегодня в сообщениях в компакте. Честно говоря, так сразу сходу не не знаю, даже не готовился настолько сильно. Ну, наверняка способ есть, если мы ведем Википедию глубже и англоязычную, то мы найдем вот такую простую. Поэтому, да. <разумею> Вот это лучше, да, мне не больше нравится. Гротов, я не понимаю, как я отвечаю, Классно. Я хочу понять, вот как... Вы узнали, как это состоит из Википедии? Что... Находится какой-то обычный щель. Да. Как понять, это действительно, вот часть, это патология, угу. это какое-то там астрономное, да. так сказать, это действительно отдельный вид человека, и нужно ли, извините, для этого... Сказать, Я, кажется, чили. понял. Патология. На самом деле, находок невероятное количество. Их очень много. На самом деле проблема сейчас не в том, что их мало, а проблема как раз сейчас в том, что их настолько много, что некоторые ученые просто физически либо не успевают с ними ознакомиться, уместить это все в одном, либо. но есть выходы, есть способы, ну, морфометрический, ну это в нашем случае математический анализ, который примерно показывает такую плавную базу данных, да, нарабатывается? Вот сейчас вот нарабатываются электронные базы данных, и будет круто. Кстати, один из наших... Вот, собственно, создателей сайта «Антропогенеза.ру» Дробышевский, Станислав Владимирович, у него была диссертация как раз кандидатская на эту тему. Он обмерил, наверное, чемпион по количеству обмеров черепов, вот просто руками, старыми методами, и занесение это все в одну базу, и потом специальными методами математики, потому что ему очень повезло быть знакомым с математиком Александром Соколовым, наверное, и они все это делали и проводили такие анализы и причем его диссертации, ну опять же, надо углубляться, его диссертация в открытом доступе на сайте Контропагенезру есть. То есть так вкратце и насколько я правильно это все понял, то он делает такие вот, собственно, выводы и некоторые некорректно ранее отнесенные к одному виду черепа при накоплении этих баз данных переводит на то место, где они должны быть. То есть вот ну, это так. Только если быстро. Ну, опять же, череп хорошо лучше сохраняется, чем другие остатки скелета, потому что он все-таки более, ну, из сил своей массивности, да. И ну, конечно, нет, конечно, ну, определяют и по-другому скелет, но вопрос то просто, есть ли эти остатки скелетов или нет, часто их нет. Да, давайте на еще там один, может, максимум два вопроса и заканчиваем. Людей, людей, с мозга, в итоге не в ну, у неандертальцев. у неандертальцев объем мозга был, в принципе, в среднем больше, чем у нас сейчас. Но другой вопрос, ну, это сложный вопрос, поэтому я не буду даже поднимать. Ну, вот, видите, вы хорошо осведомлены, но я бы так бы, ну, это ну, сложный вопрос для отдельной лекции, потому что когда мы говорим о мозге, вы меня, извините, мне уже страшно говорить о мозге, поэтому да, вот девушечке я бы все. Дарвиновская теория. А, Дарвинизм. Нет, она это не говорит. Она говорит, что человек как был обезьяны, так и и остался, просто прямоходящие обезьяны, родоходные.